Хип-хоп лалай, здорово ребятушки, всем вам здравия желаю И смотрите, сейчас мы э, начинаем специальный мануальный массаж проходить У нас тренинг э, от я его ведущий Олега Гудвин, И мы рассмотрим в чем же ключевое отличие от классического массажа да? И что мы делаем в специальном мануальном массаже В чем же там такие секретики Подключайтесь быстрее к нашему видео, ставьте лайки, не забудьте лайки поставить, давайте, давайте, come on, come on, come on, everybody, ставьте лайки, я вас жду, без вас не начну, давайте, давайте, давайте, хопа, поехали. И вот давайте разберем, почему он отличается от классического массажа. Если вот взять время всего сеанса, допустим, вот линия Т у нас, да, то в классическом массаже много времени на растирание. То есть на согревание тела человека, да, разными способами они делают, почти 60% это занимает, и разминание только 40% занимает. Причем там разминания они такие поверхностные, не глубокие. Поэтому мной разработана система специального мануального массажа. Это такой прогрессивный массаж, он сразу с воздействием на кости, связки, на наш вот этот костный аппарат. Да? И получается, люди бегут в итоге из поликлиник, из санаториев, да, потому что там стандартно всем все делают одинаково, не разбираясь, дифференцированно в чем проблема, да, не ища корень проблемы, потому что болит может быть здесь, а проблема на самом деле совершенно в совершенно другом месте тела человека. Ну, я вам так скажу. К слову скажу, да, что у нас весь организм охутан как бы фасциями, такие анатомические поезда и есть такая поговорка, что фасция где-то начинается, но никогда не заканчивается. Фасция это, ну грубо говоря, если мясо резать, то наверняка там пленочки такие, да, то есть мышечные волокна, они обернуты такую пленочку, типа как вот полиэтиленовая пленочка, такая тонкая-тонкая. Эта пленка, она также может быть скручена, слепляется с друг с другом, слепляются мышцы там, да? Поэтому мы используем, в чем у нас отличие, да? Больше, более внимательно относимся к разделению мышц, к местам их крепления также, да? То есть мы берем, чтобы фарс отодвинулись, одну мышцу сюда, отодвинули другую, сдвинули туда. Миофасциальный релизинг для этого используется. Сейчас объясню, в чем разница. Ну, сначала про фасты, да? вот Боль человек жалуется, например, вот здесь, в вот области лопатки. Да? Примерно э, все идет через 15-20 сантиметров, вот такими диапазонами. То есть, соответственно, и по диагонали. Соответственно, можно проверить точку вот здесь. Вот, да? Да? Проверяем вот эту точку. Есть ли там боль или нет. Опять откладываем отрезок, проверяем вот ту точку под черепом. Да? Если боль здесь или нет, то есть боль может тянуться отсюда. Или, или на борт вниз давайте, вот отсюда идем вниз, так же откладываем отрезок, где-то может быть здесь зажато. Еще откладываем, попали вот здесь, поясница. да. Ну, квадратная мышца тут может быть, или паравертебральная мышца зажата, либо косые мышцы, да. Отсюда идем вот сюда, попадаем как раз на седалищные нервы, где начинаются, да, значит, разминаем с детства, видимо, грушевидная мышца, либо средняя ягодичная часто бывает воспалена, да, то есть где-то вот в них проблема, опять же, откладываем, но ну, если попали на эту ногу, да, то уже на другую не переходим, откладываем опять вот это расстояние, здесь вот сбоку видим какая-то проблема у человека, на лампасах, так скажем, да, идет большая тракция, бедерная тракция, и так далее. откладываю туда-сюда. И дальше мышцы, они как бы оплетают человека и по диагонали, переходят вперед. Да? То есть отсюда мы переходим вот эту воспалинанную часть. Да? Значит, откладываем опять вот этот отрезок и проверяем здесь, оказывается, спереди живот. Да? А может, не живот, откладываем еще сюда, может быть, вот тут подреберье где-то, вот тут проблема. Да? И так далее. Доходим до ключицы, может быть, малая грудная мышца. Вот видите, отсюда прям такой отрезок откажу. Тут, значит, малая грудная мышца, вот натянута, скорее всего. Видите? И разбираем эту малогрудную мышцу. Оказалось, что человек жалуется, у него боль в этой области, да? А виновата малогрудная мышца, вот она тянет вперед плечо и получается делает сколиотическую спину, туда разворачиваются немножко, ротируется позвонки. И тут натягиваются вот эти мышцы. Вот видите, то есть мы вот до такой степени разбираем человека. Это по поводу фасций. соответственно. У нас, получается, на растирание, на согревание, растирание на согревание уходит процентов 20 от времени массажа. Потом у нас глубокие разминания. Это, соответственно, и, и палочки мы используем для триггерных точек, например. Вот, всевозможные вот и такие есть, например, да, продавливаем точки. И тайские палочки, можно пальцами. Ну, про работу с точками это отдельный разговор. Это в следующем видео я вам уже подробнее расскажу. Так, значит, далее у нас процентов 20, а может и больше даже вибраций, потому что они выложены в наш процесс, то есть мы вибрируем и вот так вот мелкая вибрация, и раскачиваем тело человека, и раскручиваем его по-разному, да, во всех плоскостях, во всех э, э, координатах, да, и пробиваем вот так вот его, и кулаками проступаем такие вот вибрации, да, и пальчиком, то есть и шлепки, то есть всеми способами. У нас очень много вибраций, они как бы в, в эту ткань массажа уже, в, те, в ткань техники массажа уже встроены, да? И где-то 10% у нас получаются другие техники. Это там прожимание точки, всякие аппаратные вибраторы включаем, иглы с прогреванием, релизинг, может быть, током, может быть, еще чем-то, да. Ну, какие-то вот миозиты, когда уже спазмирование жесткое идет, да? мы с ними работаем уже другими способами. И, соответственно, здесь все гораздо жестче, чем вот здесь. Получается, вот этот вот классический массаж, он, как бы, наверное, больше для реабилитации, после каких-нибудь осложнений у человека, после операции, после, ну, старикам, может быть, с которым нельзя так сильно кровь разгонять, как мы гоним, да. У нас же все гораздо жестче, и принцип в том, что если какое-то болевое место есть, то мы с ним работаем еще жестче. То есть, чтобы выгнать болезнь, надо ее прямо вот выгонять чуть ли не палками. Да? То есть смысл через боль приходит терапевтический эффект. Да? Устраняется другая боль. Но боли не пугайтесь, они терпимые. Все люди нормально все это терпят, где-то кому-то можно посильнее, кому-то послабее. То есть мы регулируем индивидуальный подход. Соответственно, это не подряд они идут, вот эти вот техники, да, они как бы вот все в процессе перемешаны. Вот, получается, написана у нас э, часть массажная, да, подготовительная как бы для мануального, э, для мануальной терапии. Значит, поглаживание, это масло нанесли, растебли, это согрели, далее разминаем, релизинг, точке, фасции, выжимка. Э, потом переходим к вытягиваниям, к тракциям, декомпрессии, ну, это все, по сути, одно и то же. Потом заканчиваем постукиванием, потряхиванием всякими, вот да, поколачиванием и так далее, вибрации. И вот пунктиром отделена это вот массажная мануальная правка. Да, то есть все это мы подготавливали тело человека, согревали его, размягчали мышцы, убирали спазмы для того, чтобы перейти к следующему, непосредственно к правкам. Ног, рук, костей, связок, суставов, позвонков, да, все, все правильно. Уши, челюсть, нос, это все Вот мы я вам рассказываю, программа нашего обучения. То есть вот это 5 дней мы изучаем. И следующую программу мы тоже изучаем 5 дней. Но есть еще дополнительные шестые дней дни. 6-7 день здесь, для тех, кто хочет знать более тонкости всякие. И здесь тоже еще 2 дополнительных дня есть, где мы изучаем ну, всякие уже нюансы совсем такие сложные. И соответственно, ну, я уже сказал, да, что мы более относимся внимательно к местам крепления мышц, к триггерам, они же, скорее всего, будут триггерами, да, где крепится мышца. как-то крепится, да. Здесь болит, скорее всего, это триггерная точка будет, да. Соответственно, может быть и зона, то есть вся большая зона какая-то тоже может быть триггером. И больше мы делаем растяжки и декомпрессии в массаже. Вот в чем отличие от классики, да, то есть мы тянем и мышцу, растягиваем, да, и фасцию. Вот мы берем фасцию и тянем вот так вот. И э, берем за кости, тянем в одну сторону и в другую. И вот за кости еще вытягиваем. Декомпрессия, то есть весь позвоночник у нас в процессе, в процессе он весь растягивается, весь он тянется, что э, является хорошим подспорьем для питания суставов. Питаются суставы фасеточные, питаются больше межпозвонковый диск. Да? Вот он растянулся, сжался, сжался, сжался. А у нас все... Э, Сосуды, мышцы и суставы, они работают как насос. И надо многократно растянуться, сжаться, растянуться, сжаться. Таким образом они как бы напитываются, как бы втягивают в себя влагу из организма. И, соответственно, ну техники какие. Значит, вот это мы, получается, растерли масло, да, поглажим. Вот это погладили, растерли масло. Растирание, соответственно, согревание. Тепло, тепло пошло. Мы трем разными способами там по кругу. Сперлевидные, поперечные, продольные. Это все вот растирание. Дальше разминание. Разминание, соответственно, вот мы мнем. А, уже мускулатуру непосредственно, да? Вот вытягиваем ее. Так, так, вот так по диагонали можно. Работаем с фасциями. Это релизинг. Это мы уберем и медленно уже. Это не массаж, видите? Это... Гоним валик, выглаживая фасцию. Поперек от мы ее выгладим, в да? Ну, в эту сторону. Можем вот по диагонали ее вот, вытягиваем, можем вдоль, мышцы вот вдоль мышцы повытягивали. Да? А, разминание также это вот и кулаками у нас методы будут. вот шестеренки, да, лапа леопарда вот тоже это растирание, но ну, такого же погрубее по лапа леопарда, да? Продавливание точек соответственно вот и раз, разминание кулаком то есть это уже работаем работа с мышцами если поглаживание да, это работа с и растирание с кожей теперь мы перешли к мышцам а вибрации не нацелены на кости то есть мы то есть вибрируем это соответственно кости мы в первый раз, в костный аппарат человека да, то есть мы в первый раз, вот, вот его провибрировали простучали это все вот, уже воздействие на кости по лопаткам, да, под тазом, там, кулаком простучали, вот здесь на кости. Соответственно, вот у нас растяжки и декомпрессия тоже во многом присутствуют, то есть растяжка, это мы взяли мышцы и потянули. Или э, там сустав, то есть это как э, пассивная гимнастика для человека, да? то есть мы его разминаем, ногу сюда, ногу сюда, сюда, сюда, руку там тоже туда, туда, вот растянули, да? вот, все это, вот растяжки. И растяжки э, с декомпрессией это за кости. То есть уперся непосредственно в кость, в кость и тянем. Например, плечо от шеи, да? Вот. За череп взяли, и тут за окремальный отрост. Вот растягиваем. Вот растяжка, да. Уже видите, кости ходят, тянутся. И также вот за таз, а тут за лопаткой. Вот мы растягиваем. видите, Декомпрессируем человеком. Вот в чем уникальность этого метода от Олега Аллафа Гудина. что я вам предлагаю изучить, познать на практике, здесь мы все отрабатываем на живой натуре, друг на друге сами понимаем на себе, как это все происходит, да? как это воздействие и оказывается лечебный эффект, поэтому вам лучше быть здесь, я вас жду, приходите на мои тренинги. И уже, грубо говоря, с понедельника с готовыми навыками в руках вы идете в путь, в дорогу, в мир, в народ, нести пользу, благ... и у вас не будет отбоя от благодарных клиентов, что я вам гарантирую. С вами был Олег Алавгудин, ставьте лайки, пока-пока.